Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня я хочу вам рассказать про такое вот средство из FixPrice. Это скраб для бани, для тела жиросжигающий ореховый однородных народных рецептов так, на основе кедрового жмыха с маслом зеленого кофе и экстрактом бурых водорослей. 100% натуральный, без ГМО и парабенов. Брала я его за 55 рублей. Интенсивный скрат на основе кедрового жмыха. Великолепно очищает и тонизирует кожу. Входящий в состав масла зеленого кофе и экстракт бурых водорослей обладает активным жиросжигающим эффектом. Подтягивает кожу, делает ее гладкой и эластичной. Так, я им уже пользовалась уже не раз. Тут вот он идет вот в таких вот... В таком виде вот, скраби... вот такие вот точечки скрабса. Вот. То, хочу сказать, средство мне вообще очень понравилось. И вообще, как бы, по сути, вот эта вся линейка в этих вот ведерках от народных рецептов мне очень нравится. У них есть разнообразные маски для волос и глины, скрабы. В общем, классное средство, классный скраб. Так, ходила я в баню с ним уже на распаренную кожу. Вообще просто идеально. И вот эти вот скрабирующие, они бывают мягкие, средние, жесткие. В общем, очень они такие средненькие, что очень мне вообще прям очень понравилось. Все очень хорошо. Жесткие я не люблю, мягкие тоже, а вот средние самое то, в общем. Вот. В общем, классное средство. Берите, не пожалеете. И еще хочу дополнительно вам порекомендовать. Там в фикс прайсе продаются эфирные масла. Они у меня уже в бане стоят забыла их принести, вот, по 77 рублей они идут, взяла я себе лаванду, розмарин и лимон на пробу, вот, тоже мне очень понравились, люблю ходить в баню, всякие эфирные масла, чтобы там пахло, в общем, очень здорово, потому что как-то брали в другом месте эфирные масла с мужем, они вообще, запахи даже не похожи были на те, которые написаны на бутылочках, вот, в общем, берите, тоже не пожалеете. Единственное, там неудобно то, что а, вот эта пипка, чтобы капать, ее нужно полностью снимать. Нам пришлось протыкать, чтобы удобно было пользоваться. Вот. В общем, как-то так. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем пока!